весенний 3 а -а -а, ненужную уже простыню так день победы вселенной а -а -а, тюрьмой разрушенной встретил зарю смерть черной вороной Жало сжав, убежала, Вместо слез похоронных Жизнь восторжествовала А мир лежит на диване а -а -а -а, Крыльями набивая подушки в побытином сериале а -а -а, про кандалы, скандалы и кружки, не слыша ужасы, страхи, глобального колеса а -а -а, уходили монахи. Молитвенные леса. Я знаю, что в это трудно поверить, ведь мы глядим не дальше той двери, что затворяет наше тленное тело воскрес и в этом все дело но он воскрес и в этом все дело а -а -а -а. мой пост опять не удался а -а -а -а, хоть в этот раз мясо с рыбой не ел с женой поругался из-за мелочи муравьиных дел, а он между нами таится, обняв, как вода, нам друг от друга не скрыться. Подводной лодки втроем, Как в пасхальной тиши переписывались прежние смыслы, так гробница души стала для живой воды коромыслом. Что собираем, мудрым делом и словом Коли не расплескаем, пока зухой до да злоба? Я знаю, что в это трудно поверить. Ведь мы глядим не дальше той двери, Что затворяет наше тленное тело. Но Он воскрес, и в этом все дело. Но Он воскрес, и в этом все дело. Но смерти нет, и в этом все дело. Немножко. Следующая песня называется Анастасия. Воскресенье с древнегреческого Анастасия. Это мое любимое женское имя. Так зовут мою старшую дочку. Тебя убили, желчу напоили, простыней обвили и камнем завалили, но ангелы слетели, тьму перебели и, сорвав петели, женом возвестили, а, Анастасия, а, Анастасия. А, Анастасия! Каждый день, как гвоздь, в твои вбиваем длани, А в алтаре, как дождь, таится благодать, Как стада в подземке, друг другу нервно жмемся, Загнанные к стенке, Но мы тебя дождемся, она о, Анастасия, О, Анастасия. Все, что есть доброго в душе, вынимай. О -о -о -о. А мы теперь святым должны стать родными. Тебе дверь за дверью отворяй. О -о -о -о. Нам предстоит с тобою отныне стать иными. О -о -о. О, Анастасия, О, Анастасия, О, Анастасия. анастасия анастасия анастасия, анастасия. Следующая песня называется «С ним». Вспомним немножко «Страстную седмицу». Соседские окна И все стало мило Все разом умолкло Идеи державные Кремлевские ангелы Важно уже, когда дышишь Евангелием в ночи Всеманской, да пота молился тот, кто назван Пасхой, казненный за экстремиста, распят как экстремист. Когда пред тобой в книге Не строчки, а кровь, То, может быть, в лике Тебя встретит любовь, Что нас создавала Как свою икону, но не ожидая то мы свернем все к закону. Закон. В ширине души дремлет весть, пред тобой в тишине. Пью как смесь хмельную спесь О Вифлеемской пещере слышится песнь Как на зарецкие доски страгает сын, Что камень и иерусалимских могил отвалил И любовь всегда с ним. Я без него словно дым. А любовь всегда с ним. Я без него словно дым. Пустым, а любовь всегда с ней. Спасибо. Следующая песня называется 79 поколений. Она написалась в светлый понедельник. В 2015 году, когда я работал на Соловейском подворе в пекарне. Вот. А импульсом послужила запись у Пасхи Шпидосова в интернете. Он написал, что Христово Воскресенье, кроме прочего, нам позволяет беседовать с людьми, которые жили за тысячу лет до нас, и более. Вот как-то такая мысль позволила появиться... Песни в моей голове Звать семьдесят девять поколений В полусумрачном храме тайна свечи тесно. А мы молимся вместе со святыми на фресках. Рядом стоит монах по имени Сергий, Я могу с ним говорить сквозь толщу столетий. В это трудно поверить стенам и их клиентам, В то, что бег не кончается за финишной лентой. Жизнь, брат, вечная штука, как не прерывай. Так выбирай, в любви или ругани, жить привыкай. Я жду воскресенья, жду воскресенья, Ждут воскресенья 79 поколений. В тайном сердце сердцебиенья. Идут воскресенья 79 поколений. Кто-то ищет возвращения умерщвленной любви, А кто-то горы небес и молнии потопа крови. Легионы ангелов серпами приготовились шариками, но тот, кто каждый день висит на кресте, просил подождать. Человек это луч, есть начало, но нет конца. Мы не безродный ком звездный были, а дети отца. Да трудно выбраться из ламп звериного мира. Когда тобой управляй телевизоры в центре квартира. Но я жду воскресения, жду воскресения, ждут воскресения, 79 поколений. В теплом волнении, сердцебиения, ждут воскресения, 79 поколений. большое. Еще будет на две песни? Следующая песня называется День Победы, который мы празднуем уже неделю. В клетке со львом, сон обезглавленных, К звездам вытекших глаз, печами расплавлены. man mm -hmm. Мария в пустыне, Петр вниз головой, Сорок застыли в воде ледяной. Анастасия без ногтей и без рук, Теперь они все иные, Они тебя ждут. Смерти нет, через беды светит свет В тропы веры камень в дверь. После тела будет жить Творящего свет, сестра или брат реставрирует нас, Соленый крест, миллионы распятых, шли в облако босиком, Легионы крылатый, Салютуют венцом. See «Христос воскресе». Следующая песня называется «В горстях». Крынка ночи разбилась, И масло солнце разлилось, Среди живых и мертвых тел А гроб опять опустел Хрустальный тонкий родник В мою пустыню проник Но как ни крутись, так и сяк Он снова и сяк Спрячете зерна радости в горстях о том, что здесь ты только в гостях Вспахивай жизнь, а конец всегда ожидаем Что созреет к сербу, узнаем Так я метаюсь в лохмотьях, в охоте засытаю похотью только воздвигну крепость А ее уже равняет нелепость И когда я снова в руинах Волочусь, как бедуины Когда в горле сует и штопор Понимаю, без небес я ничто вор Спрячь эти зерна радости в горстях Помни о том, что здесь ты только в гостях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 Что созреет к серпу, урожаем узнаем. Что созреет к серпу, узнаем.